Великолепный перец лосанта от фирмы Семена партнер. Смотрите, какие чудесные перчины. Это просто отпад. Ранний спелый перец. Девяносто пять, дней. Очень длинные плоды. Смотрите, вот у нас три куста и на всех кустах. Вот такой вот прекрасный урожай. Вот такие необыкновенно красивые плоды. Толщина стенок 4-5 миллиметров. Там перцы великолепного вкуса. И имеют продолжительный период плодоношения. И долго хранятся. Вот такой великолепный перец. ласанда рекомендуем очень. И будем также сажать его всегда. Хороших урожаев всем! До новых встреч, дорогие друзья!